Доброго времени суток, мои дорогие, любимые подписчики и гости канала Истина Таро. Вас приветствую я, Катерина. Сегодня я проведу Таро-расклад и мы посмотрим, кого он любит, вас или вашу соперницу. Итак, давайте посмотрим на данный момент, кем является ваш партнер на сегодня. Итак, кем является ваш партнер на сегодня? Кем является ваш партнер на сегодня? Так, дорогие мои, на данный момент мужчина, на которого мы смотрим, он является семейным человеком, у которого есть дети. У данного человека есть жена и есть любимая девушка. Я так подразумеваю, что любимая девушка – это вы, мои дорогие, те, кто смотрит сейчас данный расклад. Да, у данного человека есть дети, либо же он думает о рождении детей на данный момент мужчина занят какими-то своими знаете делами дела связанные с какими-то бумажками или вот с какими-то вы знаете развитием э, вложений каким-то э, бизнесом или работой или вот знаете чем-то занят таким вот нутным э, для того чтобы как бы это в дальнейшем дало какие-то свои плоды чтобы в дальнейшем как то заработать эти деньги значит но ну, также здесь проигрывается и второй вариант здесь э, э, для тех, у кого мужчина, вы точно знаете, что не женат, то здесь, знаете, помимо того, что есть вы, есть еще и другие соперницы, есть и другие девушки, между которыми, знаете, между вами и, и ею он не может выбрать, как бы вот э, на данный момент все обдумывает, все как бы продумывает, как будет дальше, но больше сейчас он дает предпочтение каким-то э, какой-то работе, вот знаете, в, ну, вот, связанную со своим материальным положением, чтобы его улучшить. Так, давайте сделаем э, расклад также на то, в каком, каких энергиях сейчас находитесь вы, как, как видят вас высшие силы, кем являетесь вы на данный момент и посмотрим кем является ваша соперница, кем является ваша соперница давайте посмотрим его чувства к вам И его чувства к вашей, к его, к вашей сопернице. Да. Итак, кем являетесь вы и его чувство к вам? Так, его чувство к вам. Угу. Так, кем является ваша соперница? им является ваша соперница и его чувство к ней. Угу. Так, мои дорогие. Девочки, значит, какие его чувства к вам и какой он вас видит? Вы для него любимая женщина, любимый человек, отдушина вот человек, с которым ему хорошо проводить время, с которым он отдыхает душой, телом, знаете, которого его всегда вот боготворит, которая его всегда преподносит, которая, вот, знаете, надевает на него такую определенную корону. И помогает ему ощущать себя королем. Знаете, с вами ему легко, с вами ему уютно с вами вот действительно у него такие вот искренние чувства вы действительно являетесь для него любимой женщиной любимым человеком человеком знаете которого даже помогает его вернуть какую-то молодость или вот быть всегда молодым или вот знаете чувствовать себя легко и комфортно но здесь у многих проиграется то, что девочки на данный момент уже, знаете, вот надоела вся эта ситуация, надоела, что мужчина не делает каких-то шагов, вот эм, также остается в семье а здесь вот знаете только периодически приходит, уходит в ответ ничего не приносит, не отдает а только вот такое вот, для времяпровождения здесь многие даже поставили условия, чтобы мужчина уже определялся, где он хочет, с кем он хочет потому что здесь нужна уже определенная стабильность, нужно уже понимать что будет в будущем, ведь правда, но также же невозможно жить, когда он вроде бы и здесь с вами, и в то же время уходит и там находится здесь поэтому знаете, у многих девочек сейчас разбитое сердце, или вот ощущение что вот уже надоел хватит уже сколько можно его терпеть уже терпела терпела уже пусть пусть уже определяется либо там либо здесь либо уже идет на какие-то шаги вот на те условия которые вы ему поставили но здесь однозначно знаете мужчина очень уж так страдает по вам переживает действительно вас терять он не хочет но при этом при всем сказать, что он делает какие-то шаги, ну вот серьезные шаги, вот идет на какие-то условия, которые вы ему поставили, здесь вот такого нет. Как, как он видит вашу соперницу и вообще какие у них отношения? Значит, смотрите, с этой женщиной, вот с которой он живет, либо вот ваша соперница, которая у вас есть, она для него вот больше, знаете, как партнер. Сказать, что у них там какие-то сильные чувства, любовь, там, отношения, здесь такого нет, здесь выпадает у них постель выпадает у них симпатия, ну, здесь, знаете, больше как бы такие вот бытовые вопросы, решение бытовых вопросов, здесь у многих даже проигрываются дети в семье, что мужчина живет там, знаете, вот ради какого-то быта, ради какой-то повседневности, ради детей, Потому что вот мужчина думает, как я уйду с этой семьи, оставлю ставлю ребенка, или вот как же ж я этот весь быт, эту всю повседневность поменяю и уйду вот к своей любимой женщине. Знаете, здесь у него такой определенный страх, что я сейчас брошу здесь все, брошу какую-то стабильность, уйду к ней, то есть к вам, вот к любимой к своей, а вдруг там что-то не получится, и что дальше? И тут уже не примут, и тут не получилось, а я как бы все профукал, видите за выражение, здесь знаете вот у него больше идут такие как переживания по поводу того что если он отсюда уйдет от своей жены от вашей соперницы, то здесь будет, знаете, такая конкретная дележка, дележка вплоть до того, что будет лететь посуда, будут лететь все вещи, и как бы там без мордобоя и без какой-то не без мата там не обойдется. Что тут, если уж уходить, то будет уходить так феерично. Поэтому мужик это понимает и осознает, что если уходить, так уходить уже конкретно. Давайте посмотрим, а что же она, что же она будет делать и что она вообще к нему чувствует? Что она чувствует. А здесь, знаете, вот выпадает то, что женщина вот постоянно толкает его на какие-то действия, вот постоянно ему рассказывает о том, что вот давай поехали туда, или давай сделаем то, или вот давай начнем, займемся там или ремонтом, или куда-то мы поедем, или вот все-таки давай что-то для ребенка будем покупать или делать. Но вот здесь женщина, которая мужика постоянно на что-то толкает, постоянно вот она ему не дает жить спокойно, постоянно вот ей он в чем-то должен, многие даже здесь проиграется о том, что женщина это она знает о вас и знают что как бы у вашего любимого мужчины есть соперница вот для нее это вы и э, причем она вас видит, знаете, такую серьезную конкурентность, понимает, что вы для нее действительно такой хороший соперник, и поэтому всячески для того, чтобы удержать сейчас мужика в семье, она пытается показать, вы знаете, какую-то обильность к нему, как-то пытается, возможно, в постели его завлечь, или вот как-то вся, всяческими путями его удержать, потому что прекрасно понимают, что вот у них, знаете, э, или общее здесь дело есть, или вот какие-то общие вложения, может быть, здесь какие-то которые вот она понимает что они совместно должны выплачивать ведь вся женщина которая не вот так ухватилась за мужика что теперь даже и не собирается его отпускать собирается его никому отдавать давайте посмотрим вообще что он будет делать в вашу сторону какие будут дальнейшие его шаги какие будут в дальнейшем ваши шаги в вашу сторону так, ну, здесь вы для него любимая женщина. Вот правда, вот знаете, если здесь какая-то повседневность, если здесь какие-то обязательства, э, решение каких-то проблем, то с вами, конечно, это чувство. Это действительно сильное чувство. Вы для него императрица, вы для него значимая женщина. Женщина, которую он ни в коем случае не хочет терять. И будет делать, знаете, все, чтобы вас удержать. Но при этом, при всем... Мужик, знаете, так сидит и думает, а зачем мне что-то менять? Вот пусть как есть, пусть оно так же самое и продолжается. Вот. Я не вижу смысла в этом всем менять. Как бы он не, не понимает, зачем. Вот у него есть эта определенная стабильность. Вот есть семья, вот есть быт какой-то, повседневность. Зачем что-то менять, если вот я всегда могу прийти к ней, и она всегда меня примет. Она вот всегда такая хозяюшка, она такая всегда умница. Она меня и поддержит, и поможет, и подскажет. Здесь даже... Некоторые девушки, знаете, вот, которых вот сейчас смотрим, они не столько вот щедры вот в плане эмоционально, не только вы ему эмоции даете, какую-то чувственность, но здесь даже девочки, которые готовы дать последнюю рубашку для мужчины, чтобы только вот, знаете, как-то ему было хорошо, чтобы у него не было никаких проблем. А мужик, в свою очередь, особо-то и здесь и не вкладывается, особо-то здесь и ничего не дает, но при этом, знаете, вот говорит, у некоторых здесь проигрывается, что это у тех, у кого мужчина не женат, то я тебя люблю, вот я для тебя все сделаю, все как бы вот мне кроме тебя никто не нужен, но при этом при всем уходит налево, вот идет непонятно почему, вроде бы вы тут ему и выготавливаете, вроде бы ему все и даете, а он в то же время разворачивается куда-то уходит налево. Давайте посмотрим, что будет дальше делать данный мужчина дальше будет делать данный мужчина а здесь многие девочки поставят точку поставят точку потому что мужик знаете вот привык он всегда к вам приходить на таком вот э, в роли такого шута ничего не меняю но я как бы всегда такой с любовью всегда вот к тебе пришел принимай меня таким какой я есть но при этом, при всем, не выноси мне мозг, не задавай мне лишних вопросов, потому что я ничего менять не буду, я менять ничего не хочу, но и тебя в то же время я тоже терять не буду. Но многие здесь из вас поставили уже точку, либо хотят поставить уже точку, потому что уже действительно эти отношения уже тянутся, они тянутся не один месяц, это уже долговременные отношения, и вы уже настолько устали вот внутренне, что как бы ставите ему условия какие-то, или вот просите его за пойти на какие-то вот решения вопросов, а он на это не идет, он может вам и обещает, может вам и рассказывает, что да, я и все сделаю, я и уйду от нее, давайте посмотрим вообще, он вообще думает уходить оттуда с семьи, думает ли он оттуда уходить, или знаете, больше такое рассказывает, чтобы напустить пыль в глаза, он вроде бы как и рассказывает, вроде бы как и есть такие мысли, что как мне там все надоело, как она меня уже достала, вот все-таки своими какими-то проблемами, с какими-то выяснениями отношений, что-то постоянно ей надо, но при этом при всем проходит время, вот знаете, когда находится с вами, вот рассказывает о том, что я от нее уйду я все сделаю, я буду с тобой только, только он уходит обратно туда в семью, переходит через порог дома, и снова, знаете, как все забывает, может быть, на некоторое время и пропадает, или вот тут, знаете, как умножение таки становится периодически на паузе, потом снова объявляется, и объявляется, как ни в чем не бывало, вот вы его должны принять, ты меня принимай, я взамен ничего давать не буду, но при этом, при всем, люби меня вот такого красивого, какое я есть. А зачем оно вам надо, вот я не знаю вообще, надо ли оно вам, ну давайте посмотрим, что надо ли вам вообще его ждать, чувства у него к вам есть, однозначно есть, вы для него значимая девушка, и вот знаете, он понимает, что э, такую э, девушку вот как вы, ему бы хотелось бы, знаете, иметь как жену, вот как бы, и даже многие здесь думают, что как я рано женился, почему я так рано женился, или вот почему она мне раньше не попалась, или вот как бы, ах, если бы вернуть время назад, то я бы обязательно бы, вот, стал бы жить только с ней, мне бы кроме нее никто бы не, не был нужен бы. Но при этом, при всем, знаете, это все для него как грезы какие-то, это все для него как какие-то мысли, но я же говорю, переходя порог дома, там, где он живет, он как-то, знаете, возвращается в реальность, и возвращается в то, что вот у него семья, что у него жена, у него кредиты, у него ипотеки, там, я не знаю, что у него, все что угодно может быть, и как же ж я это все брошу, ведь она меня без ничего и оставит, или вот здесь такое, знаете, как, как переживает за то, что, а что же будет дальше, куда же я все свое вот это богатство, хотя там особо и богатство, я не знаю, там есть у него, нету, как же ж я буду без этого всего? Ведь я трудился, ведь я копил это все, там складывал. Хотя мужик здесь, многие проиграют, с большая скряга, жадина. Это может быть как в материальном плане, так и в плане эмоциональном каком-то, что не готов он вкладываться, не готов он никому давать лишнюю копейку, он за это прямо очень-очень переживает, за это все думает. И он, знаете, даже, даже из-за этого не уходит из семьи, потому что боится, чтобы ей не досталось ни копейки его. Потому что здесь мужик реально такая же мотина Так, какой же будет этому всему исход? Давайте посмотрим. Знаете, многие здесь ждут, ждут, здесь, знаете, ага, у некоторых девочек даже проиграется то, что вы уже и с его женой знакомы, или общались с ней, или вот как-то, знаете, некоторые мониторят ее в соцсетях, или смотрят, как у них там отношения, выставляет ли она с ним фотографии, пишет ли она какие-то статусы, но здесь многие как бы за это смотрят, знаете, у большинства здесь отношения вот так вот и продолжаются, как и продолжались, мужик э, без каких-то проблем, без каких-то забот, как ни в чем не бывало, приходит, уходит, приходит, уходит, обещает что-то, что он все поменяет, что он все это закончит, разведется, уйдет от соперницы, там будет все ради вас делать но при этом, при всем что-то делать он не будет. У некоторых же проиграется, что девочки здесь все-таки поставят точку и пойдет свое будущее. А будущее, девочки, у вас будет очень хорошее. Вы одна не будете. Вот как бы, как бы вы там ни думали, какие бы у вас не были мысли о том, что, то, что же будет дальше. А дальше будет только светлое будущее. Дорогие мои, любите себя. Делайте все, чтобы вам было хорошо. Не надейтесь на него, не ждите, пока он уйдет. Не тратьте свое драгоценное время. Так, С вами была я, Катерина Таро. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик и пишите в комментариях, был ли, был ли для вас данный расклад полезным. Пока-пока!